О чем переписываться с девушкой? Это тема нашего сегодняшнего видео. Я хочу тебе более детально и подробно рассказать о том, как же все-таки вести диалог во время переписки, на что нужно обращать внимание и какие здесь есть нюансы. Даже если ты супер красавчик, да, и это ну прям супер неотразимый в реальной жизни, это не всегда означает, что переписываться с девушкой у тебя будет ну, все круто получаться и девушке будет нравиться, она будет тут же прям говорить: "Алло, давай номер телефона, давай" бежали на свидание, да, чтобы получить телефончик девушки, который тебе понравится, это, ну, не такая уж простая задача, даже если ты ну, хорошо выглядишь, да, это, да и сам телефон это всего лишь половина удачи, тебе нужно ее зацепить, тебе нужно сделать так, чтобы она захотела пойти на встречу именно с тобой. И современные технологии здесь тебе идут на руку, ведь во время переписки с девушкой тебе очень легко скрыть свою неловкость, стеснение и показать себя в самом лучшем свете. Самое важное, нужно знать, что написать девушке, чтобы произвести то самое впечатление и как правильно дальше поддерживать этот диалог. И в этом видео дам тебе важные советы. Для начала, как обычно, подписка на этот канал, лайк этому видео и прямо сейчас мы продолжаем. Итак, первое, что нужно знать, это как быть креативным, как быть остроумным. Подумай, что можно написать девушке, чтобы она не смогла удержаться от беседы с тобой. Не вздумай быть нудным, банальным и скучным. Не бойся обидеть. То есть, конечно, грубость и излишняя какая-то навязчивость, и намеки прямые на секс, это, конечно, перебор. Да, а, но и быть слишком осторожным, таким, знаешь, суперджентльменом тоже не нужно. Срази ее наповал своей прямотой и любви У каждого парня есть сильная, притягательная сторона характера. У тебя она тоже есть, тебе нужно просто ее найти. А ты помни, не доставай драчила, пока она сама не захочет. Или хотя бы заснет. А -а -а -а. Умеешь шутить? Супер. Шути, не стесняйся, стеби ее, прикалывайся. Можешь быть каким-то необычным, оригинальным. Вперед! Ты легко придумаешь, что написать девушке после слова привет, тогда не вздумай писать ей банально, типа, как твои дела? Привет как настроение? Узнала? Что сегодня делаешь? Какие планы? Отбескурашу какой нибудь фраза, типа, ну в духе, признайся, красотка. сдала моего сообщения? Или уже придумал что мне будет сейчас рассказывать интересного. Либо я точно ты. Я точно знаю, что ты устала да, сегодня, так как умудрилась там совершить какие-то маленькие подвиги. Расскажи мне про них. Действуй по ситуации. Креатив, но без, знаешь, таких явных перегибов. Она должна оценить твое чувство юмора, твою неординарность, твою необычность, Ну, не решить, что ты какой-то неадекват, чудик или какой-то, знаешь, поехавший чувак. Далее. Следующий важный момент. Сделай ваше общение открытым. Диалог, который вы ведете, должен быть диалогом открытым, а не монологом. Не задавай ей простые вопросы, на которые она ответит односложно и сразу потеряет интерес к беседе. То есть вопросы простого характера — это вопросы закрытые. Любишь, не любишь, на которые можно ответить «да» либо «нет». А открытые вопросы — это вопросы, на которые она должна высказать свою позицию, должна высказать свое мнение. спровоцируя ее на развернутый ответ. Вовлеки ее в диалог. Например, да, спроси, что она делала сегодня. Можешь вкратце рассказать о главных событиях своего дня, но вот тут не переусердствуй, длинные простыни тоже здесь никто не будет читать, тем более от парня по онлайн-знакомству, который еще и непонятно, зацепил или не зацепил. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Девушки оценят, когда парни им интересуются, когда их слушают. Но и когда эти парни тоже хоть что-то о себе рассказывают. Поэтому если на этом этапе переписки ты дашь ей понять, что тебе правда интересно все, что его волнует, ну, старик, это фактически срыв джекпота. Действуй по ситуации. Задавай, например, вот такие вопросы. Почему грустишь? Что расстроило тебя сегодня, если он тебе как-то неактивно отвечает? А, либо можешь написать такое. Расскажи мне самую хорошую новость твоего сегодняшнего замечательного дня. Либо что тебе не понравилось, в фильме, да, и там какой-нибудь придумай фильм Который только-только сейчас идет в кинотеатрах Но и перед этим уточни обязательно Смотрела на его или нет Ну и естественно, если она его не смотрела То тогда mm, нужно предложить Посмотреть и рассказать Что в этом фильме было прикольного а Дальше можно писать Если бы тебе не дали время Подумать, то а, Какие бы три Самых горячих, самых заветных желания Ты бы загадала Напиши прямо сейчас быстро признавайся, чем ты сейчас занимаешься и от чего ты сейчас улыбаешься, что у тебя хорошего произошло. По сути, смотри, нужно задавать такой вопрос, чтобы она хотела тебе ответить, и ответить не в духе типа да, нет, не знаю, а чтобы она захотела тебе рассказать. Однако этот вопрос еще и должен ее увлечь, заинтересовать. Ты можешь и сам давать ответы на эти вопросы, но ненавязчиво, как бы пропуская девушку вперед. Если у тебя диалог начинает завязываться, и она начинает сама спрашивать что-то уже личное о тебе, что-то про тебя, то наша первая цель достигнута. Следующий важный момент – это двусмысленность. Двусмысленности – это вообще крутая штука. Зачастую мужчины прямолинейны, вот, вот как линия, да, прямая. И если мужчина хочет что-то, э, получить, да, какой-то ресурс, то он другому мужчине это скажет, и он поймет очень четко, ясно и понятно. С женщинами, блядь, вот все по-другому. Да что ты говоришь, моя хорошая? Девушки всегда ищут какой-то подтекст в словах парней, потому что они сами такие, они все... Слова говорят не просто так, они все используются каким-то тайным смыслом, и твоя задача обязательно расшифровать этот тайный смысл. И в свои слова тоже нужно закладывать тайный смысл. Часто, когда ты ничего не закладывал, говорил прямо, она нашла там какой-то, знаешь, тайный смысл, то это может привести к обидам и даже к скандалам. Но... Когда ты используешь двойной смысл, то всегда эту ситуацию можно истолковать в свою пользу. Зацепить ее загадкой. Заставить расшифровать какой-то свой ребус и додумывать, что то имел в виду. Перед тем, как написать девушке очередное сообщение, подумай м, о нем. Продумай его тщательно, чтобы оно оказалось двусмысленным, как бы намекающим на что-то либо романтичное, либо интимное. Проверь, читая такие сообщения э э э э перед тем, как отправлять если все окей, без какой-то слишком явной какой пошлятины отправляет. И поверь мне, получая такое сообщение, девушка, ну, она прям очень сильно, не скажу, что у нее прям сердце забьется, да, мощно, но, тем не менее, у нее появится жар, появится желание разгадать, что же ты имел в виду, на что то намекал, что значит твое тайное послание. И опять же, мы должны действовать по ситуации. Например, смотри, она пишет тебе, что пошла в душ, отвечай ей, типа, думай тебе до завтра. И там, трой да? да? Дай ей дум, додумать э, самой, что ты о ней думаешь именно в этот момент, когда она решила отправиться в душ. Это очень крутая штука. О, oh Вроде без пошлости, но, я думаю, здесь ты понимаешь, есть мощный намек. Чувствую, что она тебе не отвечает. Возможно, она уснула, да, особенно если беседа происходит там ночью, там, знаю, в час, в два, в три ночи, да. Но пиши ей такое сообщение. Ты такая милая, когда спишь, нежно обнимая тебя, ну и там, что-то на свое усмотрение. Возможно, она вовсе не спала, но ей точно захочется пофантазировать, представить ее, как ты ее обнимаешь в какой-то интимной обстановке. Ну, тем более ночь, все дела. Ну, ты понимаешь, да? А, задай ей вопрос с намеком. Стесняюсь спросить, а ты любишь? И поставь знак вопроса. Когда девушка будет заинтригована? А, Закончи фразу. Любишь ли ты суши? А, любишь ли ты бургеры? И, ну, а то, может быть, ты ищешь барышню, которая разделяет твою страсть там, или бургером, или к японской кухне. И за те секунды, пока она будет гадать, что же там э, она может любить или что ты спрашиваешь про это, да, на что ты намекаешь, она будет вовлечена э, в, в, в процесс фантазирования. А потом, когда уже будет понятно, явно очевидно, но эффект будет немножко другой, но фантазия это уже будет включаться. Поэтому вызывай у нее эмоции. И если ты вызвал, то ты справился с еще одной задачей. Молодец, поздравляйте. Добрый вечер и добро пожаловать в студию новостей глазами очевидца. И поверь, она будет с нетерпением ждать твоих следующих сообщений, чтобы в очередной раз погрузиться в пучину загадок, в тайн ее собственных грез. Ведь главный герой в этих фантазиях и мыслях это ты. И это, естественно, играет тебе только на руку. Следующий важный момент это не быть слишком навязчивым. Я уже про это рассказывал в предыдущем видео, Поэтому нужно быть настойчивым, но не навязчивым. Женщинам редко нравятся э, парни, которые проявляют излишнюю э, навязчивость, которые прям, знаешь, такие прилипалы. Возьми за правило быть всегда в меру. Не задрачиваю, не задалбывай, не окружай слишком большим вниманием. Притерность на начальном этапе знакомства это – это стопроцентная фиаско, это право по балансу значимости, ну, и, скорее всего, даже соблазнение не получится. Девиш, девушки не любят слишком, знаешь, таких сладких, слишком доступных мужчин. Да, сейчас бы как бы тебе не казалось, что, блин, джентльмены должны быть джентльменами, девушки все этого хотят, но поверь, на этапе знакомства вот должен быть такой, знаешь, правильный баланс. Ей нужно чувствовать напряжение. Почувствуй, что она нуждается в твоей беседе. А тогда продолжаешь. А если она не настроена, ну, вести беседу сейчас прекращаешь диалог. А, Скажи, что у тебя дела, и ты типа ты убегаешь, спишемся. Дай ей понять, что ты ну, занят своей жизнью, а она просто часть, маленькая часть всего этого, и что ты как бы прекрасно чувствуешь без ее внимания. А потом, да, как будто бы ну, ничего не случилось, неожиданно пишешь какую-нибудь приколюху, шутку, а, никаких фраз, типа, я скучал, вот ты пропала, я с ума сходил, еле сдержался, чтобы тебя не написать, два дня вот прям ху, героически страдал. Не надо всего этого, поверь, ты мужик, ты был занят и все. Точка. Конец предложения. Черт, умеете, могете просто. Чаще заканчивая разговор первым не отвечая на все ее сообщения сразу, как только она тебе его прислала. Умей выдержать паузу. Но, как всегда, не переусердствуй. Как всегда, здоровый баланс. Следующий важный момент – это осторожнее с так называемыми нежными ласковыми словами. Девушки любят ласку, и они в ней непременно нуждаются. Но если ты находишься на этапе знакомства, не стоит активно использовать всяких зайек, котиков, рыбок для того, чтобы обращаться к ней. Это может просто ее оттолкнуть. Зато можно использовать трюк, который применил герой э -э, Марио Касса в этом... Ну, такой был фильм, да, в нулевых. Такая девчачья мелодрама 3 метра над уровнем моря». Он при первой же встрече понравившейся красотке дал ей прозвище «Солдат». Да, для этого был пот, но, тем не менее, прикинь, как это круто, да, вместо заек вот такое жесткое прикольное прозвище «Солдат», да, оно прям рвет крышу напрочь, вот я не призываю сейчас всех своих барышень, с которыми ты переписываешься, называть солдатами, но найди что-то остроумное, не обидное прозвище, а то, которое заинтересует, заставит ее улыбаться, ведь так ты ее можешь называть, и по факту только ты ее так можешь называть, да? ты придумал, и ты дал ей такое прозвище. Прибери всякие там киски, малышки, котики для более близких уже состоявшихся отношений А сейчас пока должна быть некая дистанция, пора включить неофициальный тон Например, в переписке ты узнал, что она учится на юриста да? Вот назови ее ласково юрист Или твоя избранница поведала тебе, что тяготеет к иностранным языкам Называй ее ласково полиглот да, ну да, можно намеренно говорить о ней в мужском роде, давая ей шутливые или даже детские прозвища. Но нужно это делать так, чтобы ей было приятно, а не раздражало. Следи за ее эмоциями и настроением, потому что если ты не угадаешь с прозвищем, придется ситуацию экстренно исправлять. И здесь уже вход пойдет банальная малышка, милая, ну, типа, зайка, я пошутил и так далее. При таком развитии беседы имеет смысл спросить, как бы она хотела, чтобы ты ее называл. Обязательно сделаю упор на то, что ты ищешь такое слово, которое ей будет... Uh, ну, приятно, которая не будет uh, ее там обижать, ей будет ну типа нормально заходить и uh, никто не будет ее так называть, кроме тебя uh, это значит, что контрольный выстрел прямо ей в голову <музыка> тоже так был Хорошая такая. Если между тобой и этой девочкой зародилась хоть маленькая искра, то после таких слов, после такой провокации она будет разгораться и вспыхнет настоящее пламя. Только помни, все это ненавязчиво и неспешно. Дозируй внимание, дозируй ласковые слова, дозируй все эти вещи, у тебя все получится. Когда ты видишь, что все потихонечку вызревает и переходит к свиданию, начинай переходить к тому, чтобы о нем говорить. Как понравится девушке при переписке становится ведь уже яснее, согласись, да? Поэтому нужно переходить к следующему этапу. Не затягивай с общением в интернете, переходи в офлайн, иначе ты рискуешь так и остаться другому по переписке. Но не торопись настаивать на свидание, для начала лишь заговори об этом. Прощупай почву и запусти интригу. Действуй всегда хитро. Например, когда ты с ней будешь общаться в мессенджере глубокой ночи, я, кстати, рекомендую после определенного этапа переходить все-таки в Telegram. Ну, я почему-то считаю, что Телеграм сейчас самая такая удобная штука. Напиши ей, чтобы ты хотел бы сказать ей прямо сейчас а, очень важную вещь. Ну, и потом резко уйди от этой темы. Можешь уснуть, кстати. Или спроси, куда бы вы пошли вместе, окажись вот прямо сейчас рядом. Можно как бы не вначале сказать, что ты любишь бывать в каком-то замечательном месте, парке, кафе, клубе, заведении, ресторане, и что обязательно сводишь его при встрече. Но это нужно говорить вскользь, не останавливаясь, не заостряя на этом внимании. Главная задача – подкинуть мысль о встрече, разжечь к этому интерес, а когда уже интерес-то будет, можно уже, ну, собственно говоря, и само свидание предложить. Как только ты почувствуешь, что она хочет встретиться, ну, я думаю, ты это увидишь по переписке, как-то тут вообще сложных вещей нет. Я думаю, ты это понимаешь, что ты ей понравился, потому что, я думаю, ты вовник уже во все секреты премудрости общения. Тогда тебе не составит труда, собственно говоря, словить этот момент и предложить ей то самое свидание. Если же у тебя возникают сложности, тебе непонятно, как, что и так далее, то специально для тебя есть возможность получить консультацию. Я оставил свой телеграмм внизу под этим видео. Также ты можешь поддержать меня на патреоне. Вот ссылочка тоже на Patreon там, внизу под этим видео. И получить доступ к моим мастер-классам и к моим онлайн-другим продуктам. На сегодня все. Увидимся.